всех приветствую начинаем астрологический прогноз на 2 июля Накшатра кшатра ашлеша вторая часть мы говорим два дня про ашлешу вчера мы говорили ашлеша ганданта потому что об этом нужно особенно говорить если не видели обязательно смотрите сегодня уже шахте Ашлеша. и э, мы говорим про завтрашний день чтобы вы все планировали мы говорим о джетиш это не сидрический зодиак и я говорю о том не как планеты на нас влияют а как они отражают наше сознание Наше пространство. Мы вдыхаем Раваджетиш. Я всем вам рада. Пожалуйста, вчера было очень мало комментариев. Поддержите меня вашей активностью. Хотя бы слово «благодарю» пишите, если вам было полезно. Но мне, конечно, интересно ваше размышления даже больше. Также хочу сказать, что мы анализируем 4 параметра. 2 параметра быстренько, 2 параметра более глубоко. И акцент на Накшатру, ее шахте И у нас мини-курс по Накшатрам. Сегодня 1 июля, пятница. Об этом я говорила уже несколько дней. И хочу сказать, что сегодня весь день пушья. Классный день у нас сегодня... Пятница и третьи лунные сутки. Немножко поговорим об этом. Пятница, день Венеры. Долго не останавливаюсь, потому что это прям вот совсем не принципиально важно. Смотрите все эфиры. Я не люблю повторяться. Я люблю всегда давать новое, чтобы у вас было еще, еще больше пользы. Поэтому не пропускайте эфиры. В пятницу отдыхаем, наслаждаемся, творим и выстраиваем чувственную коммуникацию. Это венерианская энергия. А третьи лунные сутки это очень-очень круто. Это один из самых лучших дней. Вы все, наверное, знаете, что такое Акшай третье напишите если вы знаете знаю акшая третье пишите мне пожалуйста в комментариях это очень важно чтобы это ваш энергомен кстати за пользу которую вы получаете то что я от вас очень жду в ответ не, не, дел... не создавайте себе энергетические долги и э, третьи лунные сутки это э, вот как раз таки акшая 3 это э, третьи лунные сутки э, за весь год самые крутые вот там все соединяется очень мощно но на самом деле каждый месяц у нас есть третье это третьи лунные сутки и в этот день очень круто все Начинать, в целом, я не останавливаюсь на подробностях, я не говорю в этих прогнозах, что вам делать или не делать, потому что для этого нужен ваш гороскоп личный. Вас миллионы вариаций. Нельзя вот так взять и сказать: всем можно это и всем нельзя это. Это будет неправильно. Жьете именно об индивидуальностях. Понимаете? Сила джиотиш, это, ну, в прогнозах мы немножко вдыхаем аромат, но на самом деле джиотиш нужен для того, чтобы выстраивать личностный путь, изучать свой личный гороскоп, потому что он неповторим, как и ваши задачи, как и каждый ваш день. Но, когда у нас проявлена та или иная шахте в пространстве, шахте это, опять же, индивидуальная сила какой-то точки, или пространства, если мы говорим о прогнозе, или личности человека, если мы говорим о его гороскопе потому что он в какой-то момент родился, и это просто подчеркивается. И рейд мотивом идет дальше, так же как... В эмбрионологии <свят> все у нас рассматривается как? Вот зародились у нас три слоя, три слоя ткани, из которых потом все органы, да, и мы можем это все соединять. Вот на самом деле астрология это вот то же самое, только с, с такой, знаете, сакральной математики. Но это можно все переводить на понятный язык, что я и делаю во всем своем обучении и в прогнозах вот таких вот мини курсов по Накшатрам. Значит, у нас сегодня весь день пушья. Это очень крутая энергия. Посмотрите обязательно позавчерашний эфир, где я об этом рассказываю про шакти, про символизм, и используйте сегодня это в свое русло, в свою а, такую определенную силу. Вот для этого нужны прогнозы, потому что а, а, а, в пространстве каждый день у нас меняется умонастроение. Это и есть накшатра, Шахте этой накшатры. И это очень выгодно знать, потому что мы тогда можем быть ресурсными каждый день. А, понимая точку пространства. Я, кстати, забыла тогда сказать на том эфире, у меня же рядом растет маленький человек Пуша. Кстати, вот когда мы говорим о том, какая самая главная Накшатра в гороскопе, мы, конечно, должны сказать, что начинаем мы с Лагны. Умонастроение и чувство мира у нас это Луна, то есть Накшатра Лагны, Накшатра Луны. Но еще самое важное это Накшатра Лагнеша, да? то есть есть у нас главная планета. Планета, которая управляет первым домом гороскопа, Лагнеш. И вот шахте это, этой планеты, это вы, да, это вы, это вообще э, не только ваше умонастроение и чувствование мира, но и то, как вы действуете, как вы себя проявляете, как вы свое вообще тело передвигаете, это Лагнеш. И вот у меня же доченька Пушья, человек, человек Лагнеш. Я, вот у меня э, совпадение Луна и Главнеж одно и то же, и я человек-критика дважды подчеркнутая, а вот доченька у меня человек-пушья. И я вот как интересно, символично забыла, буду вообще рассказать, и упомянуть, и очень интересно конечно, проявляется. Вот сегодня, в общем, очень мощный день силы, посмотрите про Накшатру и используйте ее ресурсно, не спите, не пропускайте, Пушья бывает раз в месяц. И еще и третьи лунные сутки, что-то долго не начинали, начните хотя бы в мыслях, даже, допустим, не успели запланировать что-то прям для действия. Вы можете это прописать, вы можете послать туда свое внимание, самое ценное, что у вас есть, и это направить, хорошо? И про завтрашний день, вот после третьих лунных суток всегда идут четвертые. Вот нужно запомнить тройку и четверку, очень важно. Тройка супер энергия, четверка уже четверка, она, знаете, как балансирует. Поднялись вверх, опустились вниз, да? И четвертые лунные сутки сложные, запоминайте четвертый, девятый, четырнадцатый. Вот это нужно запомнить, что они, мы акценты да, расставляем, потому что в джетиши очень много параметров, и надо запоминать для практики самое основное. Я всегда на этом делаю акцент, чтобы э, из огромного количества информации выделить то, что нужно, практично, и что действительно нужно запоминать. Поэтому завтра, суббота, четвертый лунные сутки накладываются два сложных параметра. Напоминаю, что два сложных дня в неделю. Сложных, конечно, очень условно. Если вы знаете, как раскрыть силу, а для этого нужно знать вот эти характеристики этой силы, тогда для вас это не будет сложным. Вот об этом джетиш на самом деле, и я в своем обучении делаю на этом акцент, как развернуть любую точку силы, вы простите, любую точку вообще сознания или пространства в ресурс, не бояться, а развернуть в ресурс. Поэтому завтра суббота, день Сатурна, структурируем себя, организовываем, пишем планы. Это по природным циклам конец недели, а воскресенье начало недели. И поэтому вот завершаем неделю, планируем следующую неделю, структурируем себя, очищаем, очистительные практики очень хорошо. Тем более четвертые лунные сутки. Завтра никаких начинаний, никаких суперсвершений, никаких свадеб, пожалуйста. Но если вдруг свадьба, это э, обращайтесь лично, что с этим делать. Вашу, уже завтра запланирована свадьба, и еще у нас завтра начинается ашлеша. Тоже запоминайте, ашлеша сложная накшатра, Сложно, Опять же условно и в кавычках нужно ее узнать. И вот мы с вами сегодня будем говорить о шахте ашлеши. Это накшатра, которая содержит в себе ганданту. Ее последняя часть. Еще раз, давайте с самого начала, у нас есть. А 12 созвездий, у нас все 12-рично, у нас так сознание устроено, у нас даже 12 пар черепно-мозговых нервов, у нас вот это 12 заложено в нашей природе, понимаете? Настоящая астрология джиотиш — это о природных законах, поэтому это очень ресурсно знать. Правда, именно с этой стороны, а не со стороны того, что все плохо и надо сидеть, пугаться. Это не астрология. Джиотиш с санскрита переводится как «свет Бога». Там, где свет, страха нет, поэтому нужно идти в свет. И если вы от джиотиш испытываете страх, Бегите оттуда, откуда вы это узнали <смех> и прибегайте ко мне. Я буду вас исцелять, потому что я через свет все объясняю, конечно же. И, э, значит, Ашлеша у нас содержит ганданту, поэтому она такая особенная, э, очень оригинальная. Она начнется, кстати, в час тридцать ночи по Москве и будет всю субботу. Все, мы с вами синхронизировались, у нас окошко вчера было, мы поэтому поговорили про ганданту, про нее обязательно нужно, знать. кстати, были вопросы про ганданту, если э, значение какая планета в ганданте, конечно есть, конечно Сатурн в ганданте ашлэш, или Юпитер в ганданте Ошлеши а это глобальные разницы, гигантская тонна между ними информации должна быть различающей, и для этого нужно обучение, да, прогнозы и вот Аромат, аромат утреннего джетиш, это только аромат, чтобы действительно понимать это все, пожалуйста, это я уже по умолчанию говорю, начинайте обучение, продолжайте, если вы у меня уже обучаетесь, конкретно на вашем гороскопе это все изучайте, выносите в астропрактику мой авторский блок, где я ваш гороскоп открою, на ваши размышления буду отвечать, вот, вот тогда вы поймете ганданту, а не вот так абстрактно, и конечно же у всех позиций есть различия в самой ашлеше, у нас там 4 комнатки, да, вот я, кстати, не договорила, давайте про комнаты, да, вот 12 созвездия, 12 знаков зодиака, это солнечное деление, и представьте их в виде домиков, в каждом созвездии есть у нас три Накшатры, это уже лунное деление, да, 12 по 3, да? и вот Луна шагает, и по 12 созвездиям сейчас она в раке, это сильная позиция, но эту силу надо узнать, особенно ваш леша. Она не такая видимая, яркая, я сегодня вот быстрее надо переходить к шахте. И э, все состояния, они разные, понимаете, и вот в э, ваш тоже есть еще 4 поддверки, понимаете, то есть 12 домов стоянок, 27 умонастроений Накшатр, еще в каждой Накшатре там под подпадок, да, и это все будет очень индивидуально, поэтому есть разница, астрология это вот о мельчайших, астрология джетиш, о мельчайших разницах, понимаете, которые и будут вашим отличием от всех остальных, ничего не повторяется, все позиции очень индивидуальны, и они их не прописать, понимаете, особенно ваш гороскоп с вашими периодами, вы нигде не прочтете это, и нигде по видео не не услышите вот поэтому ресурсно изучать свой гороскоп в обучении и не для того чтобы астрологом становиться а чтобы себя понять это путь к себе самый крутой по индивидуальности хорошо шахте ашлеши а, записывайте способность исцелять через боль ее сложно понять на самом деле шахте ашлеши но можно способность исцелять это исцеляющая тоже Точка. через боль через яд способность гипнотизировать об этом нужно поразмышлять как мы размышляем это уже на обучение, я кратко, да, у меня же краткий, 15 минут мне нужно уложиться, чтобы вам было легко, чтобы вы приходили вдыхать аромат джотиш. Если в минусе проявлена любая, так сказать, точка пространства, и в плюс, и в минус разворачивается, но а шлеша, она сразу в шахте, вот эту нет в себе. И со шлешей нужно быть очень аккуратной. Я вчера говорила, почему накшатры-ганданты, они сложные, потому что они содержат в себе такую атомную энергию, это образ атомной энергии. Разрушите вы ею, или будете созидать Дать обогревать и исцелять зависит только от вас, от вашего понимания, от ваших действий. Вот для этого нужны знания, понимаете, которые в 15 минут не уложить никак. Поэтому приходите обучаться или продолжайте обучение. Так, значит, если в минусе способность причинять боль, отравлять, жалить, подумайте об этом, я перехожу к самому главному, это Девата Накшатра. Девата – это самый главный как бы рычаг гармонизации, рычаг управления. Это нужно тоже размышлять и очень хорошо прочувствовать. Нага. С санскрита это змей, дракон, подумайте об этом, очень много противоречивой информации, можете об этом слышать, чувствовать, это нужно размышлять, не разделять. Конечно, больше со знаком минус, но тут нужно понять глубже, что такое вообще энергия змея. Змей как символ энергии, например, да, кундалини даже, ее поднятие, то есть у нас сначала у нас на низших уровнях мы... Воплощаемся. У нас все земные потребности, чтобы вообще тут эту ливу проходить и играть. И поэтому это образ минуса и низа. Но на самом деле, где низ, там все равно есть верх. Понимаете, верх без низа тоже невозможен. День без ночи невозможен. Если вы не будете спать, вы не будете жить днем, да, то есть хотя спать это тамос, там и так далее. А дальше, вообще большинство богов изображены в ведическом сим, ну, символизме со змеями, Брахма, Шил, Вишна. Везде вы увидите змеев, да? даже вот дети, о которой мы недавно в Пунарвасу говорили, она родила всех, и сначала они были змеями, если вы прочтете, да? То есть поразмышляйте об этом, змеи не как вот, разверните это в плюс, не змеи не как вот что-то темное, очень плохое, а как начало, которое должно потом развернуться в плюс, развернуться в свет. Наги – это знахари, мудрецы, маги, которые постигли обе стороны. Когда ты постигаешь обе стороны, сначала ты, конечно, можешь очень много разочаровываться и испытывать там какие-то негативные, в кавычках, вибрации, но потом ты как бы приходишь к балансу, понимаешь, что без тьмы не будет света, мы не распознаем тогда его. На тебе, если, например, это покорители мира, те же драконы, у них очень много этого символизма, которые обладают огромнейшими знаниями. Я сегодня, когда готовилась, смотрю, у меня косички, как змейки. Угадайте, сколько у меня косичек на мне? Вот, в комментариях я буду ждать <смех> ваши предположения. Вот. У меня проявлена Ашлеша через восходящую Лагну, восходящую Макшатру, то есть Лагну у меня Ашлеша. Но еще раз подчеркиваю, Ашлеши бывают разные, да, и очень индивидуально все, как вы это все проявите в своей жизни. Потому что вы смотрите на новый гороскоп, но у всех еще своя Навамша, Д9, да, дробная карта, как вы это все раскроете. А еще у каждого из вас есть воля свободная, выбор. И это все вот так вот очень по-разному. Поэтому нет одинаковых людей, даже близнецов. Все на сегодня. Так, где мы? А, у нас минутка для завершения. Мы с вами поговорили о шахте шлеше. Пишите, пожалуйста, комментарий побольше. Поддержите меня, если вам было полезно. Найдите минутку, пожалуйста, для меня в ответ. Это плюс в 12 дом. И завтра всех жду на продолжение. Мы будем говорить о Накшатре о Бакха. Это тоже Накшатра, содержащий в себе ганданту в начале. Ашлеша в конце четвертая пада, а Макха, первая пада, там тоже атомная энергию нужно правильно понять, вот, поэтому завтра в 2 часов встречаемся, жду ваши комментарии, если вы случайно зашли, вы новичок, меня впервые видите, напишите слова волшебные, хочу разбор, я буду понимать, что вы новичок, дам вам одну мини-консультацию, голосовую, это безоплатно, это моя миссия, помогать вам, на этом все хорошего вам дня, хорошей пуши сегодня. А завтра встречайте Ашлешу и в чтобы по Москве продолжим. Всех обнимаю, целую. Иду читать ваши комментарии. Пишите. Жду.